У нас с вами ставшая уже традиционная так называемая школа абитуриентов. Сегодня хотел бы с вами поговорить, наверное, одной из, из самых сложных тем, с которой вы столкнетесь. То, что до этого мы с вами если вы не видели можете посмотреть в записи если видели то там, может быть уже кто-то понял сталкивались с вопросами как выбрать вуз как там я не знаю какие индивидуальные достижения какие квоты льготы это все ну, не то чтобы лирика но это вещи которые не сильно поменялись А вот вопросы приоритетов, это такая тема, которая очень сильно, существенным образом, на самом деле, будет влиять на то, насколько легко, просто, успешно, в том числе или неуспешно, пройдет зачисление вас в тот ВУЗ, который вы выберете. Да. Еще раз повторяю, эта тема, связанная мы в рамках школы абитуриента, рассматриваем не только, естественно, особенности поступления в наш ВУЗ, но и вообще в целом, как оно работает. Часть первая, да, я не случайно поставил а, эту вещь. А, казино. В этом году поступление – это Казино. Вот вы должны быть к этому морально готовы. За редким исключением, если только у вас нету действительно особых достижений там, победители, призеры Олимпиад, которые дают особое право поступления без вступительных испытаний, или вы набрали, там, условно говоря, под 300 баллов ЕГЭ, все остальное – это игра, это казино. И для того, чтобы выиграть в этой игре, нужно знать правила или, по крайней мере, понимать механику. Как, каким образом к этой системе подстроиться, в какой момент и тому подобное. Почему казино, сейчас поймете. Значит, в чем основа, в чем прикол? В том, что с этого года как я уже говорил на общей части, что мотив нашего сегодняшнего занятия – это то, что вы подаете одно единственное заявление, в котором вы перечисляете все условия для зачисления и расставляете приоритеты. И вот сегодня мы с вами говорим о том, как расставить приоритеты, вообще что это такое. Слово «новое», раньше этого не было. Да? Не знаю, как это будет работать, и никто не знает, как это будет работать, серьезно, потому что первый раз с этим сталкиваемся, пытаемся понять, но, по крайней мере, подстраховываемся. Я всегда говорил, еще раз повторяю, наши с вами взаимоотношения – такое взаимное на самом деле обучение, потому что мы учимся, вы учитесь, пытаемся понять, как нам… Мы вместе проходим этот путь. Несмотря на то, что приемная комиссия – это такие монстры, но, тем не менее, монстры корпорации, которые вместе с вами идут. А что значит одно заявление? Да? Вот как это будет, условно говоря, выглядеть? Если раньше, вот здесь на слайде представлены несколько программ, да, например, там перевод перевода ведения японский, европейские языки, китайский, зарубежная филология. Раньше вы могли подать, соответственно, на каждую из этих программ отдельное заявление. То есть заявление отдельно на перевод перевода ведения, отдельно заявление шло на европейские языки, отдельно на китайские, отдельно там на зарубежную филологию. И э, дальше вышли в этих списках и никаких приоритетов не расставляли, а просто мониторили ситуацию, где проходите, туда предоставляли оригинал, все понятно, все нормально. Ну, относительно, да? Значит, сейчас вы это в одном заявлении будете указывать. И не просто э, указывать, э, в одном заявлении, а есть еще такое понятие, как условия зачисления. Условия зачисления – это совокупность тех критериев, тех условий, тех особенностей, которые задают такое понятие, как конкурс. Или для вас, может быть более привычно, отдельный список, в котором вы будете идти. Заявление у вас будет одно, но конкурсов у вас будет несколько. И а, какие конкурсы есть? А, первая часть – это отдельный конкурс. Когда вы идете по отдельному конкурсу, а, при этом в рамках отдельного конкурса их может быть аж три. То есть отдельным даже, а, скажем так, четыре. Вру. Смотрите, особая квота, да, отдельная квота. Два конкурса. Целевая квота – три конкурса. И без вступительных испытаний. Он формально идет вроде как бы с, в рамках общего конкурса, но это отдельные условия поступления. Четыре – это только в рамках отдельного конкурса. Потом вы можете поступать по общему конкурсу, если вы не имеете никаких э, документов, дающих право на отдельный конкурс. А потом вы можете по форме обучения – Расходиться Отдельный конкурс на очную форму, на очно-заочную, на заочную. Там, где это у нас есть, у нас есть такие программы, где есть бюджеты на очной форме, на заочной форме в том числе. И подаете ли вы в основную организацию или в ее филиал. Это тоже отдельные конкурсы, да, как таковые. То есть это все условия, которые вы отражаете в заявлении. Да? А теперь смотрите, что получается. Пример. Вы подаете, собираетесь подавать заявление на одну программу Русский язык и литература. Русский язык и литература у нас в нашем ВУЗе реализуется на двух формах обучениях. На очной и на заочной. И там есть бюджет, и там есть бюджет. Чисто теоретически вы подаете с одной стороны только на одну программу, но при этом, я сейчас, естественно, фантазирую, но тем не менее, допустим, у вас есть такое право, вы можете подать заявление, не, точнее, не заявление, а указать в заявлении, что вы подаете на очную форму по особой квоте. На очную форму по отдельной квоте, на очной форме в общем конкурсе с использованием права без вступительных испытаний, на очную форму в общем конкурсе и то же самое на заочную форму. У вас 8 вариантов, 8 вариантов только по одной программе. При этом вы, вот то, что 1, 2, 3, 4 и так далее, да, до 8, это как раз приоритеты, которые вы должны будете выставить. В любом порядке, но вы каждое из этих условий должны будете выставить приоритет. Почему? Потому что это как раз показатель для вуза, куда вы хотите быть зачисленными. В первую очередь, во вторую, в третью и тому подобное. То есть ситуация заключается в чем? Одна программа с двумя формами обучения дает вам уже сразу несколько вот этих вот цифровых возможностей. Мы живем, конечно, в цифровую эпоху, но чтобы настолько я тоже не подразумевал. Тем не менее, да? по каждому условию нужно будет поставить приоритет. Почему? Потому что зачисление, в связи, связанное именно с приоритетами, если вы куда-то не поставили этот приоритет, мы не понимаем, мы как ВОЗ не понимаем вообще, вот в каком случае вас туда зачислять. То есть вообще вы это рассматриваете, или случайно, или не случайно. Значит, зачисление проводится в этом году, будет проводиться, э, да, также на основании ранжированного списка, да, также по баллам, но… При этом э, должен быть оригинал предоставлен. если вы оригинал не... и мы, мы говорим про бюджет сейчас. Да? Со внебюджетом все просто. Э, имею возможность, прошел по минимальным баллам, заключал договор, я учусь. Э, и в соответствии с наивысшим приоритетом, который вы поставили. Здесь мы с вами начинаем сталкиваться с таким понятием, как не просто приоритет, а наивысший приоритет, будь он не ладен. Что такое наивысший приоритет? С одной стороны, в лоб, соответственно, да, приоритеты расставляются в порядке убывания значимости. То есть, если я ставлю цифру 1, это самый важный приоритет. Цифру 2 ниже и так далее и тому подобное. Но сказать, что наивысший приоритет это то, что где стоит цифра 1... А -а. Нет. А, наивысший приоритет определяется вузом на каждом этапе из зачислений. Он определяется а, только на основании тех конкурсов, по которым вы проходите на бюджет. А, то есть наивысший приоритет – это наивысший приоритет связанные первое, с этапом зачисления, второе, проходите вы или не проходите по конкурсу. Что это такое? Как это работает? Да, вот чтобы понимать, то есть, сегодня будет, будут примеры, как всегда, но сегодня их будет очень много. Значит, смотрите. Например, вы подаете заявление на а, три программы. Вы подаете заявление на русский язык литературы по особой квоте. Вы подаете заявление на русский язык э, литературы по общему конкурсу, вы подаете заявление на лингвистику по особой квоте, вы подаете на лингвистику в общем конкурсе и вы подаете на филологию тоже по особой квоте и филологию по общему конкурсу. В соответствии с тем, что я вам говорил, вы будете э, должны проставить приоритеты э, в порядке того, как вы, соответственно, хотите быть зачисленным. Допустим, вы решили что вы хотите в первую очередь поступить по программе «Русский язык и литература» в рамках общего конкурса. На второе место поставили лингвистику в общем конкурсе, соответственно, на третье – русский язык по квоте, четвертое лингвистика по особой квоте, пятое, шестые места – это филология по особой квоте и, соответственно, в общем конкурсе. То есть вы расставили вот эти вот шесть приоритетов вот в таком порядке. Да? Я просто… Этот пример, да, может быть, здесь логики не совсем прослеживается, и серии «Зачем мне ставить а, русский язык литературы в общий конкурс номер один, а не квота?» Ну, допустим. Я просто к тому, что сейчас вы увидите, чем это чревато. А, вот здесь, если смотреть в лоб, скажите мне, пожалуйста, какая программа имеет наивысший приоритет? Русский литература – общий конкурс, потому что там стоит цифра 1. Да? А Самая низкая получается филология – общий конкурс, потому что стоит цифра 6. Наивысший приоритет здесь – это русский язык, литература, общий конкурс. Нифига. Почему? Потому что есть два этапа зачисления. Этап приоритетного зачисления – то, что я говорил 29 июля приказа о зачислении, да, это те, кто э, зачисляются до основного конкурса. И э, у вас эти заявления, точнее не, не заявление «я», а заявление «е» разбиваются на две части. Первая часть – программы, условия, которые будут рассматриваться на этапе приоритетного зачисления. Да, и вторая часть, которая рассматривается на этапе основного зачисления. Поэтому сначала ВУЗ рассматривает зачисление на этапе приоритетного зачисления. И здесь у вас, исходя из этого примера, остаются программы «Русский язык, лингвистика, филология» по особой квоте. У них ранги 3, 4 и 5. И рассматривается наивысший приоритет из этих программ. То есть наивысший приоритет здесь какой? Русский язык, литература, но по особой квоте. Не в общем конкурсе. Да? А вторая часть, второй этап. Вот здесь вот уже русский язык, литература по э, общему конкурсу будет э, идти э, в качестве приоритета. Да? И в такой ситуации, в такой ситуации, у вас идет двухступенчатая система определения высших приоритетов. То есть, что значит ВУЗ определяет на каждом этапе. Я сначала посмотрю, что у вас есть или нет на этапе а, приоритетного зачисления. Здесь определяю, что наивысший балл. И зачисляю вас здесь. Если вы здесь не прошли, я смотрю дальше уже, соответственно, а, основное зачисление. Если у вас нет никаких ни квот, ни льгот и тому подобное, вы сразу попадаете сюда, и у вас все просто. А? Поехали. Теперь примеры. Часть первая. А, зачисление на этапе приоритетного зачисления. Да? Если я прохожу везде, то есть я по всем конкурсам прохожу по баллам, места хватает, все нормально, я зачисляюсь здесь на русский язык по особой квоте, потому что здесь наивысший приоритет. Все понятно, да? А, если, соответственно, на русский язык и литературу я не прохожу, он у меня высший приоритет стоит, но то, что я говорил, высший приоритет из тех, куда вы проходите, тогда я беру, я как вуз, беру ваш следующий приоритет, и вы будете зачислены на лингвистику, не на русский. Почему? Потому что у вас такой вот приоритет стоит. Да? А... В основной этап, в основной этап э, для того, чтобы вы участвовали в конкурсе по приоритетам в основном этапе, вам необходимо выполнить два условия. Первое. Вы не должны быть зачислены на этапе приоритетного зачисления. То есть, точнее, вернее, может быть, две ситуации. Вы не зачислены, либо вообще не участвовали, у вас нету никаких квот год, либо вы не прошли там по конкурсу. А, и вторая ситуация, если все-таки вы были зачислены. Что делать в таком ситуации? Да? А, здесь есть нюансы. Часть первая. Если вы не зачислены, либо не участвовали в конкурсе на приоритетное зачисление, то а, если я прохожу везде... Да? Вот у меня остаток, я буду зачислен на русский язык и литературу. Почему? Потому что приоритет здесь, соответственно, наивысший. А как лучше сделать? Мы сразу вопрос-ответ или потом? Я просто... Почему? Потому что я... Могу предположить, что может быть сложно для восприятия. Я псих, меня можно тормозить, пытаться. Да, что типа я тут там не понимаю и тому подобное. Хорошо, окей. А, идем дальше. Значит, Ситуация 2. Если я не прохожу по какому-либо из этих конкурсов, да, я буду зачислен на лингвистику, потому что там приоритет номер два. А, а вот если я зачислен на этапе приоритетного зачисления, то у меня может быть две ситуации. Первая, либо я вообще больше никуда не зачисляюсь, ну то есть я получил желаемое, да, я уже зачислен и все. Либо бывает такая ситуация, и у вас она тоже может, так сказать, произойти, что вы были зачислены, но не на ту программу, на которую хотели. Ну, например, да, я хочу больше уйти там, не знаю, в рамках нашего примера на лингвистику, да, а вы меня зачислили на русский язык. А для чего я типа на русский язык зачислен? Ну, для подстраховки. Меня же зачислили, я же хочу на бюджет, наверное, все-таки попасть. Да. А тут я смотрю, что в общем конкурсе я в общем-то как бы и на лингвистику попадаю. А меня уже зачислили, да? а Тогда мне нужно сначала отчислиться, потому что если вы не отчисляетесь, то дальше вас и… то есть вы предоставляете отказ от зачисления, если вы его не предоставляете, вас потом и не зачислят в общем конкурсе, на вас все… Закончилось, все хорошо, да, вы уже зачислены, может быть, не туда, куда хотели очень сильно, то есть вы можете быть спокойны. Значит, что здесь происходит? Если, вот ситуация, человек был зачислен по квоте на русский язык, но хочет быть на, зачислен на лингвистику по общему конкурсу. Смотрите, какая получается ситуация. Вот здесь есть засады. И вот почему я говорю, что очень важно правильно расставить приоритеты. Вот у вас в лоб получается, а в общем конкурсе а вы русский язык литература номер один поставили. Да? И будете зачислены, и будете идти, если проходите на русский язык литература. А хочу я на лингвистику. Очень важно расставить приоритеты, соответственно, где она у нас, не туда. Хорошо. Давайте здесь разберемся. Смотрите, вот здесь в такой ситуации. Я на лингвистику в принципе не смогу зачислиться. Я отчислился с русского языка по литературе, по квоте, и хочу попасть на лингвистику на общий конкурс. Я на нее прохожу по баллам, но я не буду зачислен. Почему, скажите, пожалуйста? Потому что у лингвистики приоритет номер два. Меня вуз не зачислит на лингвистику. Он меня зачислит на лингвистику только в случае, если э -э, разлегутся карты таким образом, что у меня э -э, я на русский язык уже не буду проходить. Тогда да. Тогда я зачислюсь на лингвистику. То есть имейте в виду, вот это вот такая вот э, есть тонкость. Поэтому очень важно правильно расставить приоритеты. Переиграть их нельзя будет. Почему я говорил казино? Точнее, можно, но можно, когда вы играете в вслепую. Фактически. Почему? Сейчас до этого дойдем. Значит, поэтому очень важно, как мы определяем приоритеты. Мы сначала определяемся с теми программами, на которые я подаю. На предыдущих занятиях я говорил, если есть возможность, подаем на все, увеличивать шансы. Определяемся с условием, куда я хочу, научную форму, заочную и тому подобное, и расставляю приоритеты. Что здесь мне очень важно? Здесь вообще всегда, я всегда говорил и буду говорить, что вопрос поступления ⁇ это такое единство и борьба двух вещей рационального и иррационального. То есть хочу и могу. Да? Есть, очень часто бывает такая история, как вот в том фильме, имею... Желание купить дом, но не имею возможности, имея возможность уметь э, купить козу, но не имею ж, э, желания. Да? Вот здесь бывает такая ситуация, что я прохожу на программу на бюджет, куда не очень сильно хочу, и не очень прохожу на программу, э, куда я очень хочу, но шансов не очень много. Да? Это такой вот вечный баланс. Оставки а, а нужно сделать. Действительно, практически как в казино. Значит, как определить программы? С программами мы уже разбирались, здесь относительно все просто. Во-первых, я должен попадать в тот перечень ЕГЭ или вступительных испытаний, которые у меня есть. То есть, например, если я не сдавал иностранный язык, то в принципе программы, где есть иностранный язык, я ее не буду рассматривать. Тут все просто. Вторая часть минимальные баллы. Я их преодолел или не преодолел, потому что я могу поступать вот. Пример, который я уже рассматривал на одном из наших занятий. У нас есть программа Института иностранных языков, европейские языки, и есть программы Института иностранных спортивных технологий, рекламы связи с общественностью, спортивная журналистика, медиакоммуникация в спорте. Перечень вступительных испытаний, перечень ЕГЭ одинаковые. И там, и там иностранные русские общества знания. Но! В одном случае минимальные баллы 60-60-60, в другом 50-55-55. Соответственно, да, допустим, у меня по русскому языку 57 баллов, я уже на европейские языки автоматом подать не смогу, да, как таковое. Соответственно, условия поступления. Мое желание по большому счету нужно, играет только на форму обучения, куда я больше хочу научную, научно-заочную или на заочную да? а, И вот эти вот отдельные конкурсы, квота без вступительных испытаний и тому подобное, вот здесь есть ли у меня право? Потому что, понятное дело, что все хотят по квоте, по отдельным конкурсам и тому подобное, но у меня должны быть документы. Если у меня документов нет, подтверждающих это особое право, я по нему пойти, собственно, и не смогу. А ничего из этого не выйдет. И вот наконец мы добрались до этих приоритетов. То же самое. мы вот это вот единственная борьба противоположности, как я его назвал, оцениваем свои шансы, это рациональная составляющая и смотрим на свое желание, куда я хочу. С желанием с одной стороны все просто. Куда я хочу там наивысший приоритет, но не всегда такой получается. Значит, как оценить шансы? На что обращаем внимание? Во-первых, это на количество бюджетных мест, которые есть на программе. Потому что если вы захотите поступить на бюджетные программу, где бюджетных мест нет вообще, то тут как бы вы не сможете это сделать. Ну, в принципе, в природе. А, как изменились количество бюджетных мест в сравнении с прошлым годом? А, какой был средний балл по прошлому году? Средний балл не проходной Сейчас раскроем Естественно, все равно будет упираться вопрос, какие баллы вы набрали. И как другие люди расставили приоритеты. Вот здесь я звездочку поставил. Почему? Потому что это вы оценить на самом деле не сможете. К сожалению. Чуть-чуть сможете. Чуть-чуть. Но не до конца. Значит... Поехали по каждому критерию. Значит, Что такое разное количество бюджетных мест? Вот, например, на филологии у нас есть программа зарубежной филологии и преподавания филологических дисциплин. На одном 49 бюджетных мест, на другом 31. Расчет прост. Где больше бюджетных мест, тем вероятность поступления на бюджет больше. То есть, как бы это ну такая вот очевидная вещь. Да? И чем больше бюджетных мест, тем проще поступить. Да? Часть вторая – Разное количество бюджетных мест может быть в зависимости года от года. То есть, например, у нас было на информатике с английским 15, стало 17. На что это влияет? Зачем эта информация нужна? Вот за этим. Когда вы ориентируетесь на средний балл прошлого года, вы должны понимать, что если у меня, там, например, было 80 баллов в прошлом году, и по сравнению с прошлым годом количество мест увеличилось, то есть вероятность того, что он останется в районе 80, может быть, даже ну чисто по законам математики, чуть-чуть, может быть, поменьше будет. А если их было, был проходной балл 80 на 20 местах и стало 15, скорее всего, есть вероятность того, что э, будет уже не 80, а 82, например, такого. У нас есть программа с одинаковым количеством мест, с одинаковым количеством перечнем э, вступительных испытаний, например, социологии, государственного муниципального управления, но на одном было 79,9, на другом 84,5. Абсолютизировать эти вещи, ну, наверное, неправильно. Почему? Потому что они, в свою очередь, будут зависеть от э, того, как сдадут в этом году ЕГЭ. Кто... Из, с какими баллами придут в ВУЗ? Да, он может плясать, да, вверх пойти, вниз пойти, плюс-минус. Это такие именно ориентиры, но которые более-менее или могут задать диапазон. Почему не а, минимальный проходной балл? Потому что минимальный проходной балл – это сумма баллов плюс индивидуальное достижение. Вот простая вещь. Да? Мы в этом году не учитываем индивидуальные достижения, если они не подтверждены 75 баллами ЕГЭ. Например. Бум, сразу может быть часть отвалится. Хотя на бюджет, как я уже говорил, вряд ли это повлияет, но тем не менее. Кто-то там был зачислен в какой-то год чистыми ЕГЭ в этот год там пришли там, все с индивидуалкой с какой-нибудь, я не знаю. А до 10 баллов колебания, они такие, разброс большой. А, рейтинг будет выстроен по сумме баллов. Вот, приблизительно вот так вот он будет выглядеть. Все равно наибольшее э, значение, наибольшее положение, наивысшую позицию будут занимать те люди, у которых сумма баллов выше. Почему я говорил, свои баллы вы как бы... Ну, Естественно, это отправная точка. Приоритеты других. А вот здесь вот очень интересная вещь. В этом году, поскольку каждый ставит приоритет в конкурсных списках, появится приоритет. Примерно это может выглядеть вот следующим образом. То есть, да, выстраивается рейтинг, но идет приоритет. Первый человек, там, например, у которого в данном примере 289 баллов, он может на эту программу поставить приоритет номером 18, например, да, кто-то там 7, 1, 4, 1 и так далее. О чем вам это должно говорить? Вам это должно говорить о том, что э, человек, ну вот как минимум, да, э, давайте сначала здесь, потом еще позже это будет, э, человек, который стоит на первом месте, проходит на бюджет на эту программу, но у него эта программа в приоритете 18 номером идет. То есть, скорее всего, он не на эту программу подаст. Ну, точнее, не подаст, а, а будет поступать за И реально мы начинаем смотреть, что, ага, это нам не соперник. Для оценивания своих шансов и просто к чему. Как оценивать свои шансы, на что обращать внимание. А вот дальше, почему казино? Вот поэтому. Да, вы можете э, менять приоритеты, можете вносить изменения в заявлении, но до 25 июля. А сам рейтинг полный с приоритетами других вы увидите только 27 июля. То есть, когда будет полная картина, вы не сможете уже поменять приоритеты. Почему казино? Да? Все, ставки сделаны. Вы, к сожалению, не обладаете полной информацией и не сможете переиграть. Вы не увидите приоритеты всей полноты других людей. Поэтому вот, вот эти вот вещи лучше ориентироваться именно на вопросы того, какой у вас балл какой был в прошлом году, какой конкурс, и вот приоритеты расставлять не совсем, глядя на других. Вы этой картины не увидите, и мы этой картины не увидим до 27 числа. А, желание, да, это основа расстановки приоритетов, безусловно. Но, а вот здесь самая интересная вещь. А, я как-то думал, я еще раз говорю, все, что я говорю, это вот мое есть лобовая психологическая штука, что чем больше у меня шансов, тем выше должен быть приоритет. А-а. Наоборот. Чем меньше у меня шансов поступить на эту программу, я сейчас с рациональной точки зрения говорю, тем выше должен быть приоритет на этой программе. То есть, если у меня, э, я хочу поступить на какую-то программу, но я понимаю, ну, например, да, в, нашем, в нашей ситуации я хочу поступить, например, на филологию куда-нибудь. У меня средний балл э, мой, допустим, 89. По прошлому году, году был 91, проходной на филологию. Средний балл. То есть, туда у меня шансов практически нет. Я туда приоритет должен ставить. Номер один практически. Почему? Вот поэтому. Люди, которые э, поставят приоритет, это ваши дополнительный бонус возможности. Да? Зачем ставить высокий приоритет на программы, на которые я и так поступлю? То есть Прикол в чем? ВУЗ будет перебирать вас, куда вы зачислены, в соответствии с наивысшим приоритетом. Да, если у вас там 58 приоритет будет стоять на программе, куда вы, в принципе, скорее всего, железобетонно будете проходить, все равно будете на нее зачислены. А вот если у вас будет э -э -э, приоритетом номер один программа, где шансов меньше, может сложиться вот такая картина. Что э, вы, например, да, у вас 285 баллов, перед вами там по 300 байники стоят, но у них 18-е, 13-е и 16-е места, ну, точнее, приоритеты стоят. А у вас первый, скорее всего, с такими баллами, скорее всего, это те же самые э, набор предметов, и э, баллы не будут меняться, они будут зачислены на другие программы. И вы здесь... Попадаете на бюджет, а если вы здесь ставите приоритет тот же самый 18-20, да, будут зачислены другие люди. Поэтому здесь с точки зрения вот такого математики и рационально работает система обратная. Но это с точки зрения э, математики, не с точки зрения вашего желания, потому что, э, я говорю, здесь нужно как-то вот дружить. Чем выше шансы тем ниже приоритет. Зачем мне ставить там, ну, убиваться приоритетом, если я и так туда поступаю, на эту программу, да, как таковое. И, собственно, в итог, да, такой, наши вещи, такие, как я всегда их называю, да, добрые советы. Во-первых, еще раз, каждый раз я это повторяю, изучаем правила приема вуз. Правила приема и структуру приема, потому что там содержатся минимальные баллы, перечень ЕГЭ, какие вообще программы существуют, и тому подобное. Очень э, сильно держим в голове и помним, что зачисление будет именно по приоритетам, и после окончания приема документов вы эти приоритеты поменять не можете. Поэтому, да, до 25 числа на 25 июля вы можете гонять эти приоритеты взад-вперед. Подумали, переставили, что-то захотели и тому подобное. Да? После все, они уже не движутся. Чем больше желаний, тем выше приоритет, и чем больше шансов, тем ниже приоритет. Вот эти вещи помним. И не ставьте их, пожалуйста, на обум. Почему? Потому что если вы проставите их на обум, во-первых, вы лишаете себя каких-то, наверное, таких шансов. А во-вторых, может возникнуть такая ситуация, что вас зачислили на программу, которую вы просто так поставили, да, там выбрали, поставили, про нее забыли. И потом такие, ух ты, меня туда зачислили, оказывается. Да. Не к этому ситуации У нас была вещь, когда одна девушка в октябре приходит, говорит, я документы забрать о чем. Мы говорим, а вы зачислены? Он говорит, нет, не зачислены. Он говорит, я документ забирал. Начинаем искать, нет документов. Начинаем смотреть. Выясняем, что как бы, вы зачислены. Ваши документы в архиве в учебном отделе. В смысле зачислены? Говорим, да, вот приказ. Да, я и не знала. Ну, что, бывает такое. Вот. Давайте тогда теперь вопросы. Информация очень, я говорю, такая убойная. Это самый сложный момент приема, который будет. Вот по моим ощущениям, это самая серьезная, самая такая болезненная вещь, потому что расставить приоритеты просто, допустим, да, пять направлений подготовки, если вы выбираете, да. И в каждое, если в некоторых из этих направлений подготовки направлений, да, в рамках одного направления, там может быть по 10-15 программ. То есть у нас были случаи, когда человек подавал по 50 заявлений. Соответственно, 50 приоритетов расставить, но ну, будет тяжко. Давайте вопросы. Всего можно подавать э, в рамках нашего вуза 5 направлений. По остальным вузам э, это определяется правилами приема. От 2 до 5 направлений, э, в соответствии с порядком приемов, каждой из организаций всего вы в 5 вузов можете подавать, в каждом из которых от 2 до 5. И в каждом из вузов вы будете определяться с э, приоритетом. И эти приоритеты, они не сводятся в единый приоритет по каждому вузу. То есть такого нет, что вы, допустим, вот программу эту поставили в приоритет в нашем вузе, а во втором приоритет должен быть точно такой же. Не, не обязательно. То есть вузы в этом отношении независимы друг от друга. Да, в каждом из вузов вы ставите э, приоритеты на те программы, на которые вы, которые вы перечисляете в заявление. Э, и в каждом вузе вы это делаете заново, независимо от того, что было в предыдущем вузе. Причем, э, если вы подаете в вуз, который имеет филиал, это считается как одна организация, и в УЗИ, и в филиале. Вот здесь будет сквозная. То есть, ну, например, там вот. у нас есть филиал в Самаре. Да? Если вы самарский филиал будете подавать, у вас то же самое заявление, что и у нас. Одинаковые приоритеты сквозные. Да, можно? Да. Из опыта, есть ли конкурс на внебюджете, если есть, то влияют ли приоритеты, расставленные на бюджете на этот конкурс? И эм, можно ли отказаться от бюджетного места и поступить на, бюджет, на вне бюджет, на то направление, которое более приоритетно? А, смотрите, значит, первое. Приоритеты, как я уже сказал, это штука новая. В этом году мы ее будем, так сказать, опробовать. То, что я вижу, значит, часть первая. На внебюджет конкурса не будет. Потому что там самое главное пройти по минимальным баллам. Потому что, как минимум, есть такое понятие, что на усмотрение образовательной организации, если вдруг будет больше желающих, мы можем спокойно это количество мест увеличить. Часть вторая. Приоритеты там фактически, они с формальной точки зрения тоже будут, но с, формальной точки, с фактической точнее, точки зрения играть роли это не будет, потому что зачисление будет, да, в соответствии с приоритетом, но мы зачисляем только если вы договор заключаете. Да? Часть третья. Если вы поступаете, если я правильно понял, речь идет о чем? Если вы поступили на бюджет, но не на ту программу, на которую хотите, а хотите на программу, пусть даже на внебюджет, да, вы можете написать заявление об отказе. От зачисления и заключить договор на вне бюджет на ту программу на которую вы на бюджет например не прошли и э, приоритеты на бюджет и на вне бюджет, они никак между собой не связаны потому что вы подаете два заявления в таком случае одно на бюджет второе на вне бюджет то есть там да Подскажите, пожалуйста, условия приема одного заявления и приоритетов теперь во всех ВУЗах с этого года? Да, да. Это теперь во всех ВУЗах, что вы подаете, ну, фактически два заявления, да, одно на внебюджет, другое на бюджет, в котором перечисляете приоритеты. Это действительно, во всех ВУЗах, это министерское требование, это, к сожалению, не наша прихоть. Я бы так не делал. Здравствуйте, можно задать вопрос, вот касаемо как раз э, вне бюджета. Если ты сразу понимаешь, что, например, по м, баллам не проходишь по бюджету, ну вот просто, допустим, сравнивая даже средний балл по прошедшему году, то в этом случае, э, ну, нужно рисковать, подавая на бюджет, или уже сразу вот думать о том, что, наверное, не бюджет? Я бы сказал так, в зависимости от того, насколько у вас все плохо. Ну, то есть я имею в виду, если у вас вы понимаете, что вы только-только преодолели минимальные пороги баллов, mm -hmm. то, скорее всего, ну, можно сразу подавать на внебюджет и на этом успокоиться. Если вы понимаете, что это вот скорее нет, но какой-то шанс есть, я обычно всегда говорю... Подайте на всякий случай, посмотрим. В общих чертах я скажу, что лучше подать. Почему? Как в этом году будет осуществляться зачисление без понятия? Вот серьезно, без понятия. Знаете почему? Мне в этом году это зачисление с учетом приоритета. Знаете, что напоминает? Видели наверняка, я не знаю, как это правильно называется в фильмах, Иногда показывают, когда стакан ставится пирамидкой, и верхний стакан начинает наливать, и вот, вот оно разливается, разливается, разливается. Вот прием в этом году будет налитие шампанского в этот бокал. То есть, когда вот в соответствии же с приоритетами, вот оно распределяется, распределяется, распределяется. Сколько этого шампанского будет и как, я не знаю. И чисто теоретически может возникнуть даже такая ситуация, что на каких-то программах, там, например, вы понимаете, что там по прошлому году был проходной там, 80 средний, да, средний балл 80. Я вам гарантии не даю, что на эту программу в этом году не будет 65. Именно вот из-за вот этого вот ручейка, откуда я знаю, вдруг все ломанут. Вдруг кто-то даже не воспримет эту программу, забудет, там еще что-то такое. Поэтому я обычно всегда говорю, попробуйте. Попробуйте. Нет, если вам будет спокойно для нервов, ну да, хорошо. Можно сразу вне бюджета и сказать, отстаньте от меня. Да. А вот ну, попытка не пытка, как говорится. Здравствуйте. Подскажите, если 5, 5 направлений мы в системе приоритетов да, размещаем, и если в каждом направлении есть там несколько программ, то есть это может список быть, там условно, там, если 5 программ в одном направлении, 5 и 5, там 25 позиций может быть, да? Да, да. То есть это вот мы указываем в одном направлении все желаемые программы. На которые да, хотели... да, все желаемые программы, причем с условиями. Да, то есть, грубо говоря, условно, там, у допустим, у нас а, по педобразованию 60 программ. Ну, там, правда, ЕГЭ отличаются, но если у вас, допустим, ЕГЭ все попадают, каждый из которых на 2, 120. У -у -у. Еще с формой обучения уточнение. да. И в этом отношении, э, при этом еще есть одна фишка, приоритеты не должны быть одинаковыми, как вы понимаете. У вас не может быть две программы с одинаковым приоритетом. Почему? Потому что как только вы попадаете в ситуацию, что вы и одну программу, и вторую программу поставили в одинаковый приоритет… Возникает парадокс, когда если вы подступаете, проходите на бюджеты туда и туда, mm -hmm. мы не понимаем, куда вас зачислить. Да, поэтому а, оно должно как бы не совпадать. Мы сейчас как, бы, как раз ломаем голову. А, есть решение. Я думаю, мы сделаем отдельный там либо эфир, либо еще что-то такое. У нас обычно начинаем, когда приемную кампанию, мы начинаем регулярные эфиры. А, как это облегчить вам жизнь? Потому что есть такое особенности человеческого восприятия средний объем памяти 7 плюс минус 2. <свят> да? а, то есть я могу от 5 до 9 единиц более-менее нормально с ними оперировать. И проранжировать от 1 до 10 мне а, особо а, таких сверхнапрягов не составит. Но проранжировать от 1 до 80 это уже прям вот я... Ну, просто вы представляете, сколько вы будете заполнять заявления. То есть, если вы действительно то будете думать над каждой программой, то не призывая вас ни в коей мере к суициду, но это что-то наподобие сумасшествия. Как бы. Вы начнете, там, вот 15-го мы начинаем прием, 15-го начнете заполнять, и до 25-го не успеете. даже. Спасибо. про направление. А если, например, указала направление, но не указала программу, как это будет? Смотрите, значит, там система какая у нас, ну, по крайней мере, у нас будет. Если это набор на направление, потому что, если вы обратили внимание, у нас есть прием на направление. Готовки, да? Там э, не нужно указывать программу, потому что, как вот Игорь Михайлович говорил, там смысл в чем? Вы зачисляетесь всем скопом, а потом после первого семестра, там, если я ничего не путаю, потом уже вы эти программы… Но это двухпрофильные, быть... которые, да? А, да, у нас, у нас есть, по-моему, если я ничего не путаю, однопрофильные такие программы. То есть, если этот набор идет на направление «Е», то там программу указывать не надо. А если э, там набор именно на программу, то вам система просто не даст э, подать этот документ без указания программы. То есть здесь как бы все Спасибо. нормально должно быть. Еще подскажите такой вопрос. Если вдруг не попадаешь на, бензе, на бюджет, проходишь, сдаешь ЕГЭ на минимальные требуемые баллы по прохождению предметов, на внебюджетные курсы берут всех? Да, там конкурса нет. Там... Но не было такого, что был перебор по какому-то направлению. И... Нет, у нас пока такого не было, я не думаю, что он как бы будет, хотя бы по той простой причине, что у нас университет действительно он очень крупный, много корпусов, и обычно ограничения по внебюджету возникают, когда не влезают, грубо говоря, да, в корпус. У нас есть возможность, как вот вы видели, да, 34 корпуса такого ну, вряд ли будет. Здесь все нормально. А стоимость, в итоге, в итоге, в итоге? стоимость обучения, она к началу приема будет озвучена. По прошлому году, условно говоря, очная форма там, в районе 250 тысяч за год у нас. А заочная, если я ничего не путаю, там в районе 90, и, ой, за, за год, за год там в районе 80, по-моему, за очка, плюс-минус. Оплата идет за первый семестр, либо за, весь, э, за все обучение, такая тоже есть вещь, а так по семестрам. А заявление пишешь сразу и на вне бюджет и на бюджет? Мы рекомендуем, да, но в принципе, если вы помните, да, там сроки приема отличаются, может сначала на бюджет, потом на внебюджет. Просто чтобы экономить время, да? пишется принципе мы можем подать одно заявление и сразу, или оно в принципе одно должно быть? А, нет, у вас одно на бюджет, одно на вне бюджет. У нас, значит, по прошлым годам, я не знаю, в этом году постараемся также сделать, была в системе просто следующая вещь, да? Когда вы заполняете заявление, там есть галочка создать копию на вне бюджет. То есть, чтобы вы ну, не заполняли все это, оно автоматически прям хлоп. То же самое у вас зеркальное и на внебюджете, оно уже есть. Да, вы его можете там подредактировать, что-то там убрать и тому подобное. То есть, приоритеты будут дублироваться? По умолчанию планируем пока да. Потому что здесь э, вот эта вот техническая сторона, мы выясняем. Э, дело в том, что вы все слышали про госуслуги, да, про суперсервис. Мы понятия не имеем, как он будет работать и как он будет воспринимать это. Потому что там еще туда же нужно отсылать, оттуда нужно отсылать. Там они как должны биться как-то, наверное. Спасибо. Вот после вот, СПО вот, и по внутренним экзаменам мы тоже также же приоритетно… Да, да, да, да, да, да, все в едином конкурсе, все по, по общему принципу, да. И после СПО, после школы, даже после высшего образования. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот на многих направлениях образования в качестве одного из предметов ЕГЭ идет математика. Важно ли здесь, сдает поступающий математику базового уровня или математику профильного уровня? Или без разницы? Смотрите, значит, математика, как только фигурирует в качестве вступительного испытания, да, в качестве ЕГЭ, рассматривается только профильный уровень. Хотя бы по той простой причине, что минимальный балл 45, а базовый, если я ничего не путаю, 5. Может максимум дать баллов. Поэтому только профильная. Базовая математика в качестве вступительной не рассматривается. Ну, это вещь, да, которая нужно, как сказать, с этим переспать. Переварить, я не знаю, потому что это, это вещь, действительно, с которой мы все с вами столкнемся, и я действительно на полном серьезе говорю, я сам до конца механики конкретно не совсем понимаю, пока с этим не столкнусь. То мы тоже нужно. Вопрос такой, я уже к вам подходила. После СПО сын мне будет поступать на заочное отделение. Значит, экзамены он сдает, если вот попытаться на бюджет, он сначала с, вот с этими детьми будет он писать там, а потом уже второй раз он не будет писать, если он не пройдет, например. Экзамен сдается один раз, и э, они не отличаются на бюджет mm -hmm. или на вне бюджета, это общий поток все равно будет. Ну, то есть, например, он будет сдавать там русский язык. Русский язык будут сдавать все, которые идут и на бюджет, и на вне бюджет. Разницы нет никакого. Минимальный порог тоже, как по... то есть, они в общем потоки. Ну, там идут. еще математика и педагогика. Да, ну то же самое и на бюджет, и на вне бюджет они уже по не этим отличаются. Да, сайт, при... пока зачислят на бюджет. Да. А потом, если вдруг не зачислят, то тогда уже э, вход идет вот это заявление на небюджет. Правильно я понимаю? Да, да, совершенно верно. То есть вы сдаете экзамен, вы получаете определенный балл, на основании этого балла выстав... выстраивается рейтинг, и поэтому рейтингу, если вы не проходите, не будете зачислены на бюджет, соответственно, вы можете заключить договор на внебюджет с этими же самыми баллами. Угу. Понятно, Спасибо. На самом деле, спасибо вам, что э, выделили время. Э, всем хорошего дня, хорошей погоды, субботники, воскресники и всего остального. Да, И самое главное, по возможности, я понимаю, что я сейчас из области фантастики, но спокойного ненервного поступления.